Курение опасно для жизни. Курение электронных сигарет, похоже, опасно вдвойне. В доказательство первая в истории операция по пересадке легких американскому подростку, который часто курил модные вейпы. Они популярны и в нашей стране. Выводы врачей шокируют. То, что люди вдыхают, вызывает ожог. Уже десятки летальных исходов. Так что если вейп у вас в кармане, есть все поводы задуматься. В этом убедилась Юлия Ольховская. Привычка, которая может стоить жизни, американские врачи собрали целую пресс-конференцию, чтобы рассказать об опасности модного нынче вейпинга, так называют курение электронных сигарет. Мы провели первую в истории США трансплантацию обоих легких заболевшему из-за курения электронных сигарет. Легочные заболевания, связанные с вейпингом, приобрели у нас в стране масштабы эпидемии. 16-летний студент сейчас отходит от операции и сам просил докторов выступить публично, чтобы другие любители повепить учились на его горьком опыте. Его госпитализировали практически в бессознательном состоянии. Посмотрите, его легкие до трансплантации почти совсем не получали кислорода. Они почти разрушены. А это фото после операции. Видно новые легкие. Они наполнены кислородом. Первая в США трансплантация органа, но далеко не первый пострадавший от курения электронных сигарет. Только по официальным данным больше двух тысяч курильщиков вейпа столкнулись со осложнениями для здоровья. 40 умерли. Я так на них подсела, повсюду с собой таскала. Мои легкие отказали. Два дня я была на грани жизни и смерти. Симу врачи буквально вытащили с того света. Девушка в реанимации с плакатом «Я хочу начать кампанию против электронных сигарет». К ней присоединились сотни человек по всей Америке, в том числе 17-летний Тристан. Десять дней парень провел в больнице на аппарате искусственной вентиляции легких. Неважно, как часто вы курите, это может случиться с каждым. Что не так, с ароматизировав? Электронными сигаретами пытались выяснить специалисты Американского центра по контролю и профилактике заболеваний. Они изучили 29 пострадавших, и у всех обнаружили в легких ацетат витамина Е. Его используют в кремах для омоложения, но в электронных сигаретах разогретая субстанция при вдыхании вызывает химический ожог. Агрессивная реклама вейпов в первую очередь нацелена на детей и подростков. Сигареты со вкусом фруктов и конфет можно купить практически в любом американском торговом центре. Они безопасны? Ну, типа того. Kind of? Типа того, что вы имеете в виду? Ну, попробуйте хотя бы. В общем, как заверила продавец, вот такие вот электронные сигареты, рассчитанные на одноразовое применение, самые популярные, стоят 12 долларов. Для сравнения, примерно во столько же обойдутся две чашки кофе. Вейпят в США теперь даже в школах, а рассказывают про это в мультиках. Что за смог? Я просто вейпю. Если мама тебя увидит с этим, она меня убьет. После того, как врачи по всей Америке начали фиксировать тяжелые последствия новой моды, Белый дом анонсировал изменения в законодательстве, вплоть до запрета на продажу ароматизированных электронных сигарет. Бизнес по продаже вейпов разросся до больших, даже гигантских разрушений. Размеров за очень короткое время, но мы не можем позволить, чтобы люди болели. Наша молодежь не должна страдать. Проблема, конечно, актуальна не только для США. Первая смерть от вейпинга зафиксирована в Бельгии, а в Китае это крупнейший производитель электронных сигарет. Власти уже запретили их рекламу и продажу в интернете. Юлия Ольховская, Александр Тетрашвили, Роман Кудрин. Первый канал США.